Это гаверсов канал с кровеносным сосудом. Это большое количество эритроцитов находящимся. Он формируется еще, об этом нам говорит сама структура. Это э, стадия перехода губчатой кости в компактную. Мы видим здесь фрагмент уплотняющейся тробекулы. Большое количество межклеточного вещества. Ну, тут рассыпались эритроциты от препарата. Но... И полость с рыхлой соединительной тканью. Это может быть по препарату, так и не скажешь, и кальцинированный хрящ, и фрагмент участок и костного мозга или рыхлой соединительной ткани. Который также содержит большое количество и питательных веществ, и активных клеток. И, соответственно, при подобном повреждении будет активизироваться взаимодействие с кровеносным сосудом и обеспечивая рост, развить дифференцировку, пролиферацию мезонхимальных клеток, их дифференцировку в остеобласты и в дальнейшем в остеоциты с восстановлением утраченной костной структуры или в процессе ее роста, например. Вот о мезонхимальных клетках мы уже говорили. Они сплющенные, веретиновидные. Это вот те как раз фиолетовые пупырчатые клетки. Находясь спокойно в толще межклетовидных Пространство внутри тробекулы, а на самом деле снаружи, при их активации, активировать их могут, например, морфогенетические белки, как они активируют клетки переваскулярные, которые в том числе также превращаются в мезонхимальные клетки после этого. И Именно мезонхимальные клетки являются полипатентными, по сути стволовыми клетками, поскольку способны давать генерации разных клеточных линий – костной, кровяной, соединительной ткани – и при недостатке кислорода они превращаются в дальнейшем, дифференцируются в клетки хрящевой ткани, а при наличии кислорода в клетке костной ткани. Поэтому из одних и тех же клеток формируются два вида тканей. Еще один микропрепарат, который нам дает понять, что межклеточное вещество формируется не только внутри гаверсовых систем. Да, есть клетки, это э, стадия... Э, или процесса превращения губчатой кости в компактную, или уже сформированной компактной кости, но где есть участки, как например вот здесь, не включенные в единицы компактной кости. Или вот здесь. Поэтому клетки продолжают существовать дальше вне структурных единиц, питаясь при этом за счет плазматических контактов через клетки, соединенные с крупными кровеносными сосудами. Или не очень крупными, как вот в этой зоне. Это аналогичный препарат. Мы видим, что э, уплотились гайверсовые каналы, и вот структурная единица компактной кости гайверсовой системы. Вот она в виде таких вытянутых трубок, протяженных, похожих на длинные сосуды или колбы, или вот эти, как лампы, ориентированы в одном направлении. А также мы видим группы клеток, которые находятся просто в толще межклеточного вещества. И вот в этих зонах микрососуды кровеносные, они находятся просто в толще. Микропрепарат кости, где мы можем четко видеть точку вхожу-выхода. Это места, где кровеносные сосуды находятся просто в объеме. Развитие кости и называется остеогенезом. А ее осификация – это термин, который описывает окостенение, то есть превращение структур незрелых клеток и межклеточного вещества в оформленную структуру осификация бывает энхондральная то есть которая происходит внутри хряща например при образовании костной ткани головки бедра ну и крупных трубчатых костей колена и бывает интрамембранная как и наблюдала ученые пересадившие стенку мочевого пузыря в мышцу когда она происходит внутри Поскольку организм человека заполняет любые пустые полости в строме и преимущественно костной тканью, эта линия является первичной. Кость растет и перестраивается. Данный процесс называется ремоделировкой. И В норме после восстановления костной структуры ремоделировка, то есть пространственные изменения костных балок, состава межклеточного вещества, структуры, уплотненного состояния перехода в компактную из э -э -э формации происходит до 6 лет а на рентгенограммах и компьютерной томографии мы можем наблюдать в среднем до года вот такое заметное изменение костного рисунка это связано с точностью на сегодня все-таки рентгенологических методов Поэтому в определенных ситуациях, при клинических ситуациях Они не являются доказательными, как например в пародонтологии. Центр всегда возникает рядом, вместе, где есть сосуд И вместе с сосудом Вот мы видим маленькие микрососуды, которые находятся в толще А этот толстый сосуд находится в канале и через остеогенные клетки из клеток мезенхимы и формируется костный зародыш остеобласт. Еще один препарат сформированного остеоцита. Об этом нам говорит отделение от стенки лакуны. Мы видим, что все плазматические контакты являются уже плотно запечатанными, межклеточное вещество. А клетка отделена внутри и находится в характерном центральном положении. Структурные единицы первично образованной костной ткани ⁇ это, конечно же, костная трабекула. И формирование костной ткани всегда и происходит, еще называется, спикулой. Это группа остеоцитов, которые формируется рядом с кровеносным сосудом, как мы это наблюдаем вот здесь и вот здесь. И костная трабекула первично формируется из вытянутой э, трубкоподобной группы клеток, которые в дальнейшем будут дифференцироваться, выделять вокруг межклеточное вещество и формируя внутри себя костную балку. А вот эта зона центральная, она затем будет э, представлена микропрепаратах полостью, как мы видим, как мы видим вот здесь. Вот эти пространства между группами клеток, между тробекулами в дальнейшем и это там где трабекулы связаны всегда между собой сетью анастомозов кроме коллатеральных сосудов имеются всегда поперечные перемычки перпендикулярно расположенные и обеспечивающие взаимосвязь и передачу всех необходимых питательных веществ для нормального роста и развития костной трабекулы это по сути и есть сеть губчатой кости в основном трабекулы все получаются плоскими и очень сильно вытянутыми, и они находятся всегда вблизи питающей ткани, соединительной, мягких тканей или активно мышечной ткани или активно кровоснабженной. Если такая структура находится далеко, то у них всегда формируется сосуд не рядом с ними, а внутри в канале. И сосуды, расположенные внутри тробекула, они всегда оформлены в канал сосуда. Особенно в структуру которая в дальнейшем подразумевается, что сформирует компактную кость. Причарт великий ученый, который открыл ретикулофиброзную ткань, это предкость. В 1972 году предложил классификацию костной ткани. Разделив ее на грубоволокнистую, на сегодня мы называем ее компактную или кортикальную кость, сетчатую это губчатая кость спангиозная и тонковолокнистую. Тонковолокнистую мы встречаем только в эмбриогенезе, и в зрелом организме она не присутствует полностью, потому что превращается в одну из формаций предыдущих.